Да, вот, кажется, им одел. Ну, и, и плавай, да. Вообще мне нравится сегодня море. Здрасте! всем! Наше второе утро на море. Ha ha ha.